Всем привет! Вы на канале Секрет Роскошных Волос. С вами Анастасия и Наталья. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые вы задаете нам в директ по уходу за волосами. Начнем. И начнем. Можно ли мыть волосы каждый день? Расскажите, как вы моете волосы. Очень частый вопрос. Волосы мыть надо по необходимости. Если у вас жирный тип кожи, головы, то волосы обязательно как бы... Надо мыть, это вы даже и не думайте, но только обязательно выбирайте шампунь для ежедневного применения. А В общем, ты как, сколько раз меняют ваши волосы? Я мою волосы через день, то есть вот у меня вообще даже на лице смешанный тип кожи, у меня все время жирнится нос, тезон, лоб, поэтому как бы волосы, так как все-таки кожа головы это продолжение кожи лица, и значит я нуждаюсь, конечно, еж... я не нуждаюсь, конечно, в ежедневном мытье, но через день обязательно мой. Но на второй день иногда, если вдруг мне там надо куда-то и волосы надо, чтобы прическа была не хвостика, что-то более имела вид, то сухой шампунь меня очень выручает. Угу. Я мою волосы один раз в неделю. Я счастлива сухой кожи головы, и поэтому единственное, что иногда делаю кончики мочу и формирую кудри, а так всегда один раз в неделю мне достаточно. А Как часто надо стричься, если хочу отрасти длинные волосы? Я не советую, например, стричься каждую неделю. Раньше по старинке было такое мнение, что надо волосы, любят ножницы. Да, волосы действительно любят ножницы, но не надо ходить и каждый месяц убирать по сантиметру, потому что иначе вы вообще ничего не отрастите. Волосы растут примерно на сантиметр-полтора в месяц и убирая этим длину, ну то есть это вы будете, бесконечная история будет. Нет, волосы надо раз в полгода стрижать. А в есть вообще какая-то взаимосвязь от стрижки к росту волос? Как Честно вам? говоря, я склоняюсь к тому, что нет, есть, значит, видимый эффект, это уплотняются кончики волос, это, конечно, придает волосам более такое, то есть мы не видим вот этих вот, когда на концах волосы угу. сопли, а более они такие, как бы плотные концы, вот, это по сути как угу. бы такое, действительно то, что мы видим глазами. А на рост волос это никак не влияет. Некоторые люди, кто страдает выпадением волос, они считают, что надо постричься как можно короче, потому что собственные волосы тяжелые, они тянут, то есть они создают эффект утяжеления корня. И тем самым, как бы, лучше пойти и постричься как можно короче. Я считаю, что это все уже пережитки прошлого. Не надо стричься. Если вы растите волосы, спокойно ухаживайте за ними, стригитесь раз в три, в четыре, ну, можно и раз в полгода пойти убрать там сантиметр два. Но не надо, каждый месяц не обязательно. Я тоже не стригусь вообще. Ну, были такие попытки, но они никогда не были связаны с тем, чтобы быстрее росли волосы, скорее это чтобы, чтобы ухоже не выглядело и так далее то есть там раз в полгода стригу кончики все что делать с напрочь убитыми волосами напрочь убитые волосы хорошо бы постричь но тоже не переусердствуйте если вы хотите сохранить длину. На хорошо бы постричь. да на волосы, это конечно замечательно но не значит обязательно все, сделать акцент, самое главное, на уходе. Это обязательно купить хороший, не дешевый какой-нибудь, постарайтесь купить профессиональный шампунь, бальзам, маски, обязательно маски. Я бы в таком случае использовала маски просто вместо бальзама каждый раз, когда мою голову. Потому что это проблема у многих после лета, после морей, когда волосы похожи на головы просто как солома. И еще, ну для меня хороший способ, я еще люблю волосы пойти потонировать. То есть я выгораю на солнце, у меня оттенок сразу становится рыжий, поэтому мне нравится пойти, там пару тонов еще на маленьком. Что касается салонных процедур. Салонные процедуры, ну салонных процедур тоже великое множество, вы можете, конечно, если вы любите какую-то конкретную одну, например, там тоже счастье для волос или какие-то... Ну, их очень большое количество, разных видов, но делайте, можно, волосы напитаете, сделайте их более плотными, можно. Вы делали когда-нибудь кератин? Да, я делала. Ты делала кератин? Ну, нет. Видишь, как я сделала недавно, волосы прямые, гладкие, блестящие. Я делала кератин примерно раз в полгода, но последний раз я, наверное, где-то год назад делала, вот я сейчас опять подумала, не пойти ли мне не сделать кератин. Мне нравится кератин, но надо тоже понимать, что сейчас существуют еще разные виды этого кератина. То есть там уже пошло такое разделение биксипластина на пластика. Я даже, ну, я тут конкретно все не расскажу, полную информацию. Но мне нравится кератин. Я, конечно, я не очень люблю первую неделю после того, как делаешь кератин, потому что ты совсем похожа, ну, то есть объема просто ноль. И я в этом случае грешу тем, что я мою шампунем не тот, который мне советует мастер. Э, бессульфатный, э, а я люблю как раз-таки обычный шампунь, я им прям это, мне хочется кератин немножко подсмыть, вот когда он чуть подсмоется, волосы при этом прямые, и при этом как бы они не такие прям совсем зализанные, что ты как будто с мокрой головой на улицу вышел. вот, но кератин я люблю. У нас есть видео на YouTube, опять же, Мнение, плохое мнение о кератине, вот Лена записала, есть, да, она. она считает, что это убивает волосы, поэтому это делать не надо. По поводу, если говорить о негативном, что негативного ты заметила после кератина? Ну, конечно, у меня такое есть ощущение, что на него немножко подсаживаешься, потому что вот проходит вот эти вот... Месяцев 7-8, все, какие-то уже, когда то пушистость, меня лично пушистость раздражает, я все время стараюсь волосы выпрямить, я вытягиваю либо брашем, либо это делаю утюгом. И есть, конечно, такие моменты, что потом хочется все, все, идешь, уже идешь, когда там следующий раз. Угу, это единственная подсадка. Психи психологическое. Ну, я по волосам, именно по состоянию волос, я не могу сказать, что кератин, как бы мне, ну, мне в принципе он подходит. Uh -huh. Мне нравится эффект вот этих прямых волос, но у меня не было такого, чтобы у меня там как-то отвалились волосы, или волосы стали в таком состоянии, что все, как бы. Нет, все обратимо, он смывается. Я так понимаю, что это, наверное, у всех и но мой парикмахер, конечно, иногда мне говорит, что «Ой, Наталья, вот у вас сейчас отросло, здесь вот видно, что вы не делали кератин, а здесь вы уже вот у вас кератин». Ну, не знаю, я вот как-то в повседневной жизни не заметила особо, чтобы у меня там... А сколько как... раз тоже делала? Я вообще всего кератин, ну, наверное, ну, раз, наверное, 10 я уже в своей жизни делала кератин, вот угу. примерно раз в полгода, в последний угу. раз год назад, вот сейчас подумала. Какой фен лучше подойдет для дома? Я лично очень люблю и всем советую иметь дома профессиональный фен. Все-таки девочки, ну волосы это такое, это же огромная часть составляющая нашей красоты, поэтому не пожалейте, не покупайте себе. Фены вот эти вот, я не знаю, там такие маленькие, ужасно жужащие, которые как там продают своего да, вод... да, -да, -да. <свят> Дома не надо покупать очень мощный фен профессиональный. Можно купить средние мощности. У меня, например, это 2100-2300. Есть еще более мощные, там 2300-2500. Это наш одинаковый фен. Да, вот у да. Я сейчас последний Хорошо. очень им довольна. Угу. Вот. Отличная температура. значит, вы... ну Я всегда сушу волосы на средней температуре, поэтому как бы вот не пожалейте денег себе на хороший фен, потому что волосы вам скажут за это спасибо. Что такое спрей для волос? Я знаю только масло. Да, вот были девочки, которые писали такие вопросы. Значит, ну, спрей для волос, но вы же ходите в магазины, вы же видите, что у нас всегда есть, значит, полка шампунь, полка бальзам, полка там кондиционеры, маски. И отдельные вот эти вот бутылочки с жидкой составляющей, девочки, это и есть спрей. Они как бы, это тоже такая вещь, которая кто-то без нее жить не может, а кто-то очень спокойно мимо проходит и знать не знает. Масло это отдельная история. Масло тоже надо обязательно иметь, это очень хорошее средство для кончиков. Но спрей хорош тем, что вы можете его, вы его, во-первых, наносите после того, как вы моете голову перед укладкой, вы его опрыскиваете в волосы, наносите на все полотно волос. И он помогает, значит, что? Он На облегчает. Нет, ну, корни, корни мы не затрагиваем. это или это какой-то еще а, ухаживающий а, есть, Да, есть ухаживающий, есть уже который вместе с термозащитой. То угу. есть, в принципе, как бы вот у меня, например, такой сейчас как раз, который все вместе. Там и термозащита, угу. и... Он облегчает расчесывание, он придает блеск волосам. То есть вот на солнце я летом выхожу, прямо сразу вот этот глянцевый блеск, это вот я сразу такая вот, это сприня, потому по фотографиям сразу видно. Какой у тебя? У меня сейчас корейские названия, я не вспомню, но я не буду, не буду -hmm. делать, наверное, рекламу. Поэтому... А так вообще, ну в основном я стараюсь, конечно, покупать все в профессиональных магазинах, поэтому uh -huh. вот масло маслом, но спрей обязательно имейте, если у вас сухие волосы, а осенью, зимой в этот период, когда холодно, ветра, все, обязательно, мне кажется, волосы балуйтесь, увлажняйте. И это, кстати, очень хорошее средство с антистатическим эффектом, у кого волосы электризуются. Uh -huh. А вот следующий вопрос подъехал, Электри... электролизуются волосы, что делать? Да, это значит, говорит в первую очередь о том, что волосы у вас сухие, потому это очень часто люди на это жалуются зимой, в осенне-зимний период, когда мы одеваем свитер, потом вытащили, и у нас это все такое вспоркнуло. Угу. Нет, обязательно, конечно, это здесь в первую очередь делайте больше увлажняющих масок, купите увлажняющий шампунь, потому что вся вот эта вот электризованность это все именно сухие волосы. Еще вопрос у нас такой был, шеглон. Эта аббревиатура означает шампунь глубокой очистки. Я думала, что ты ошиблась. Слава. Нет, нет, это значит, Но... да, спрашивают. Значит, расскажите, нужен ли, нужно ли иметь дома этот шампунь, насколько он необходим? Это который в салонах. Да, он, он в салонах его используют мастера, которые делают кератин перед тем, как его делать, они а полностью, чтобы смыть все остатки, все, что у вас есть на волосах, там какие-то застарелые остатки масок. В общем, все остатки укладочных средств очень хорошо вымывают сегум, жир, все, как бы напрочь это вот. Но им, такой момент у него, там такая история, что уровень PH не очень хороший для нашей кожи, поэтому его надо использовать вообще чуть ли не раз в месяц, раз в две недели. Но если вы обильно пользуетесь гелями, лаками для волос, то есть у вас там просто что только нет на голове, то обязательно вот этим шампунем раз в две недели хорошо промывайте. Так что можно иметь дом, можно не иметь, как хотите. Это такое дело. А сколько раз можно иметь? Ну, как, значит, если вы очень все время пользуетесь средствами всякими, то это раз в две недели. Если очень редко пользуетесь, там какую-нибудь пеночку нанесли и забыли, и, ну, можно раз в месяц. Угу. Поэтому Понятно. можно купить. Вот такие ответы на вопросы у нас получились. Задавайте обязательно свои вопросы в комментариях. В следующем видео мы на них обязательно ответим. Да, всем спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. пока.